3 апреля журнал Times Higher Education, специализирующийся на освещении актуальных вопросов высшего образования, а также один из лидеров в области оценки качества деятельности университетов, опубликовал новый рейтинг, посвященный оценке влияния вузов на процесс реализации целей устойчивого развития, сформулированных Организацией Объединенных Наций на период до 2030 года. Идея возникла в 2015 году, когда было специальное заседание ООН. И они ну, посредством глубокой аналитической работы, как ретроспективной, так и форсайтов на будущее, то есть они определили 17 целей, ну, скажем так, или 17 приоритетов, которые с точки зрения мировых ученых, мировой общественности, руководителей стран являются первостепенными. В новом ранжировании оценивался вклад университетов в реализацию 11 из 17 целей ООН. Казанский федеральный университет подал данные по четырем целям и занял позицию в диапазоне 201-300, опередив множество ведущих российских и зарубежных вузов. По отдельным направлениям КФУ показал еще более высокий результат. Так, в категории принятия срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями стал 37-м среди лучших университетов мира. Самый большой, наверное, с точки зрения финансовой отдачи результат достигнут в области эконефти. то вот и здесь 37 место мы получили в мире, то есть это тоже, ну, я хочу сказать, очень уникально, среди университетов, осуществляющих работу с изменением климата. Кроме того, видимые результаты были достигнуты в реализации таких целей. Обеспечение здорового образа жизни и содействия благополучию для всех в любом возрасте, обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех, и укрепление средств достижения устойчивого развития и активизации работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития. Где у нас? Ну, скажем, Хорошие позиции, это отмечает и общий предметный рейтинг, это развитие качественного образования на всех уровнях, то есть включая дошкольное, школьное, профессиональное и, ну, скажем, университеты третьего поколения. Здесь у нас позиция 101-200. В общем зачете Казанский университет занял девятое место среди вузов Российской Федерации. Камиль Гемостинов, Вилья Табасова, Универньюз.